Я всех приветствую на канале «Мой голос в космосе». Все сказанное тут является личным суждением, либо фантазией автора. Я никого не оскорбляю, ни к чему не призываю. Я очень радуюсь каждый раз, когда появляется новый спонсор. И недавно, вы знаете, я оформила систему спонсорства. Спросили, где там кнопка есть. Кнопкой выбираете нижний уровень. Прямо сегодня я сейчас сниму реверсы, кое-какие вещи. Мне написали, что может быть перекрыт творческий канал, если делать что-то за деньги, если свои способности, умение реализовывать за ресурсы. Ну, те вещи, которые в реверсах люди, действительно за такое могут перекрыть канал легко если я буду это выпускать в открытом доступе лучше мне это ограничить чтобы были только те люди которые не случайны которым это надо вообще сам этот комментарий вот подумайте сами это же все программирование головы мозг не зря сравнивают именно с компьютером в каких программах живет много-много людей и каким результатом это ведет в связи с, с такими наблюдениями, конечно, сейчас самое насущное, что мне интересно, это голова-головушка, мозг. «Три лица Евы» этот фильм посоветовал один из зрителей. Кстати, я там прочла критику про картинку, про то, что надо работать над красивой картинкой. Я услышала. Я это учту. «Три лица Евы». Фильм, конечно, снят в стиле той эпохи, он черно-белый. Старые фильмы, казалось бы, должны быть менее интересными. Вы знаете, на одном духу. Три лица Евы. Жила-была женщина, такая простая, скромная женщина, с низкой самооценкой, по-своему затравленная. Ну, у нее обычная семья, у нее все типовое, но иногда она делала странные вещи. Она куда-то пропадала на, на, на ночь, приходила пьяная. Она заказывала вещи какие-нибудь в каком-нибудь дорогом магазине. Муж потом злился, отправляла их обратно. Обратите внимание на такой момент. Там по сценарию муж такой, он тоже чутка-вампирчик. Он вроде бы как адекватный, но некомфортный для нее. И он очень долго не обращался к врачу, хотя на его месте любой человек обратился бы первым. Потому что такие вот люди такого типа, они примерно понимают, что врач будет расспрашивать о жизни этой женщины и обнаружит влияние в том числе супруга, который иногда не самый позитивный. Однажды ситуация стала совершенно критичная. Женщина чуть не навредила своей, своей любимой, любимой дочери. Она очень любила ребенка. И вот тогда они обратились к доктору. Доктор моментально смекнул схему и назначил э, стационару. Он сказал, что ей нужно находиться на территории больницы. Я смотрю, это практика, и раньше, и сейчас умные доктора так делают. Вот была передача «Я вешу 300 килограмм», и самая толстая девушка планеты, у нее было около 500 килограмм. Там врачи смекнули, что на нее влияет семья. Они не стали делать, как обычно, с обычными пациентами, когда назначают ей. Они ее в порядке ультиматума просто... Заставили лечь в больницу, чтобы семья не влияла. А дальше уже будет видно, как. Там на сеансах и раскрылась вот эта вторая личность этой женщины. Там чистая психопатка. Она заигрывала с доктором. Она говорила, как ненавидит и мужа, и дочь, как относятся к этой первой доминирующей, якобы доминирующей субличности. Она ее совсем не уважает. Она также поведала, что фактически доминирующей является именно она. Потому что она, когда хочет, тогда она приходит. Она врывается, когда пожелает нужным. Она все помнит, в отличие от той скромной женщины. То есть она полностью руководит ситуацией. Она похвасталась, как напивается в баре, а головную боль за этот образ жизни оставляет второй личности. Этот случай с любопытством наблюдали двое специалистов. Там во втором кабинете был еще один доктор. И однажды один другого позвал и сказал, хочешь сильно удивиться, приходи. Когда тут пришел, обнаружилось, что внутри этой дамы являет, также обнаружилась третья субличность, приятная, вежливая женщина, то есть адекватная. Но всей этой компании продолжала руководить та, которая психопатка. И только выписавшись с больницы, она начала снова шалить, она снова побывала в баре. Надо ли говорить, как страдает от этой схемы. Это основная личность, которая считает себя собой. Врач уговорил их все-таки что-то решить. И две личности покинули голову. Они просто ушли то ли умерли, то ли что-то такое. Осталась приятная женщина. Она забрала ребенка, развелась с мужем, вышла замуж за другого милого парня. Такой вот хэппи-энд. В этом фильме удалось помочь. На самом деле смотришь как сказку на самом деле в зоне риска каждый человек у каждого человека формируются разные роли, даже не две и не три. Каждая из этих ролей из этих личностей занимает определенную сеть нейронов. То есть фактически физически это отдельный мозг, который работает по-своему. Мы, мы все наблюдаем за собой вот эти состояния. Или когда все классно и ты уверенный, или когда ты потерянный, или когда внезапно упало настроение, ты даже не помнишь почему. Когда безудержно чего-то хочешь это все личности. И считается, что они формируются самостоятельно, и скажем вслух, а может быть, без них было бы даже по-своему неестественно и неудобно. Вот представьте себе, какой-то чел не может, как это сказать, переключись. Все отдыхают, а кто-то не может от своих проблем буквально слово «переключиться». Что значит «переключиться»? Или сколько раз каждый из нас винил себя в том, что не может наоборот от выходных отойти и сосредоточиться на деле это переключение ролей и замедленное переключение ролей, это тоже проблема. Или вы знаете такое состояние, я сейчас опишу такую, такое сочетание, вторая половина рабочего дня, допустим, 2-3 часа до конца рабочего дня, май месяц, тебе выдали, уже выдали зарплату, кто-то мимо пронес еду, она пахнет, кто-то завел разговор про еду, в каком-то магазине прямо сегодня дикие скидки, и с завтрашнего дня, вот совсем уж чтобы добить с завтрашнего дня, начинается твой отпуск. О чем будет говорить в реверсе подсознание такого человека? Какие могут быть варианты? Это непобедимое сочетание, непреодолимая совершенно вещь. И было бы, пожалуй, плохо, если бы вот во всей этой царской водке... В таких условиях ты был бы там злым печальным это вообще ненормально да так что кто знает по-своему множество ролей они ведь если с умом подойти они могут быть полезны только вопрос в том что с пользой для себя и сознанием что это никто никто пока что не использует это так да и большая проблема, если они переключаются самопроизвольно и не помнят друг друга, и доминирующие не контролируют ситуацию. Вот тут и начинается болезнь. В фильме этой женщине смогли помочь. но их действительно много. На одного специалиста приходятся сотни историй. Одна женщина имела четыре роли и подкидывала себе в платье всякую гадость, там грязь, лягушки, пауки, чтобы напугать остальных и остаться самой доминирующей, и только самой остаться. Возможно, такая часть личности с подобной логикой более эгоистична. У другой женщины из-за ее травм в детстве это всегда происходит из-за травм. Из-за травм у нее сформировалось 9 личностей. Она себя, в принципе, не помнила с 16. С 16 вы представляете как? И эта женщина переключалась. Она, когда шла на работу, никогда не знала, если она поедет на велосипеде, потому что 16-летняя роль не умела водить машину. Если она впадала в трехлетнюю роль, когда у нее случилась первая травма. Ну, там, плохое обращение со стороны близких. А она брала с собой медвежонка. То есть, может ли такой раскол случиться самопроизвольно, когда бывает очень тяжело, очень-очень тяжело, вот какое-то шокирующее событие. Можно себя словить на том, что ты так качаешь головой и говоришь, нет, это не со мной, это, наверное, сон, мне приснилось. Так что самопроизвольно, видимо, бывает, причем с разрешения доминирующей субличности, которая не хочет. Она так качает голову и говорит, нет, это не со мной. Ну, конечно, абсолютное большинство ничего не ведущих просто людей не используют это себе во благо, а кто умеет, использует в своих целях. В 60-х было совершено громкое убийство. Преступник был пойман и подвергнут глубокому, там, многояростному, многоуровневому гипнозу. Гипноз показал, что он был завербован спецслужбами, и они раскололи его личность на четыре, и каждая из них выполняла отдельные свои задания. То есть у этой субличности, которую занимает зону мозга, может быть свой возраст, абсолютно свои навыки, у нее может быть даже другой почерк. От статьи к статье можно находить разные числа, цифры, сколько максимально таких существ может уживаться в одной голове, где-то там написали 24. У гибнотерапевтов бывает и больше, бывает и около 40. Самый же любопытный вопрос, самый, не самый, но один из любопытных Природа этих вещей, действительно ли это всегда одна и та же личность? Официальная наука очень склонна к атеизму, ну, так уж устроена. Представители науки хотят твердые фундаменты, они объясняют только объяснимыми вещами. Но мистики и религии доносят до нас информацию об одержании духами, об одержании духами, есть мнение, что бывает одержание душой душами даже усопших людей, или связь с текущим живущим человеком. Также, если, если прошлые жизни существуют, то что мешает какому-то осколку воспоминания, где у тебя буквально другой пол, другой возраст, другая ситуация, другая цивилизация, может быть, что мешает этому кусочку тоже стать какой-то частью, который что-то вот, получает свою часть сценариев и отклоняет, клонит тебя в какую-то сторону. Почему бы нет? И даже среди этой фантастики редко кто произнесет версию, которую озвучила Пенни Брэдли о похищении людей во времени. Временная петля, когда человек похищается, возвращается, и так формируются его другие части. Тему раздвоения личности широко используют не только синематограф на тему психологии, фантастические фильмы. Вот был сериал как-то пару лет назад про супергероев, и там одна супергероиня, ей нужно было запустить какую-то способность, но она ушла в себя, и другие ее друзья путешествовали внутрь нее, в ее подсознание. там Они нашли человек 100 разных личностей, и они извлекали вот именно ту, которая должна была всем помочь. Такой вот был предварительный обзор этой очень интересной темы. Сейчас я словила себя на том, что раньше, когда я это смотрела в фильмах, раньше мне это казалось, что это где-то далеко. Это какая-то фантастика про кого-то. Это намного ближе. Это намного ближе, и когда... Ты одной рукой хочешь что-то делать, а вторая устраивает тебе шторма. Буквально так. Такое, быть может, самое популярное, когда ты в один день говоришь, ну, у кого из нас не было такой подруги, все, с завтрашнего дня, не ем вообще ничего там. Все будете удивляться, какая худая, как истощала. Ну, приходят следующий день, день все расставят по местам. День наступит, и он всех вернет на место. Почему одно извилиный человек мечтает, мечтает, а другой вообще не идет туда? Причем тот, кто много намечтал, вот мало достаточно честных людей, которые могут о себе сказать, что они завидуют. Если ты намечтал много, у тебя ничего не сбылось, то тут вавка, да? Ты обязательно завидуешь, или у тебя тут ну, реакция будет боль. Легче не трогать какие-то темы, не напоминать себе, чтобы там вот эту, эту боль снова не причинить. Почему одна часть мечтает, хочет, болезненно хочет, а другая часть или другие части вообще голова думает, что идет на юг, ноги несут на север. Так что много ролей, быть может, это и полезно по-своему, но плохо, когда они не одна команда, да? Напишите в своих комментариях свои истории там, где у вас были против, как это сказать, противоречивые такие реакции, где вы делали одно, потом другое. Будут очень любопытны ваши комментарии, где вы, вы за собой замечали, или за другими людьми, когда люди делают противоположные вещи, делаешь одно, потом другое, когда ты сам с собой ссоришься. Также любопытно, мне вот очень интересно стало, кто с какого возраста себя помнит. Главное, что часть людей есть процент, которые помнят еще и прошлые жизни. И ваше мнение, насколько это мешает жить, когда у тебя разные роли, насколько вы их контролируете. Да, Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, становитесь спонсором канала Нижнего Уровня. Там скоро я выпущу анализ своего реверса на одну тему, которая меня тревожит. Вы, впрочем, можете догадаться, что, что мне рассказало мое подсознание, когда я спросила о том, почему так живу. Подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч.